АвтоВАЗ снова начал оснащать «Гранту» и «Ниву» системой экстренного оповещения «Эра ГЛОНАСС». С 1 августа такие машины начали сходить с конвейера в Тольятти, а сейчас добрались и до дилеров. Автогигант уверяет, что «Эра» вернулась на все выпускаемые «Гранты» и классические «Нивы Легенд. Однако в прайс-листе самой простой антикризисной комплектации Гранта Classic, то что без кондиционера, система Air Glonas не упомянута. Объясняется это просто: машины без кондишена перестали выпускать, хотя в продаже они пока есть. Что касается более дорогой Гранты с кондиционером, который вернулся в комплектацию 26 июля, то для нее возвращение тревожной кнопки совпало с косметическим подорожанием на 2000 рублей. Кстати, термин тревожная кнопка в данном случае точен, ведь АвтоВАЗ возвращает не полную функциональную систему с автоматическим срабатыванием, а более простую, такая в былые времена обязательно ставилась на ввозимые в Россию поддержанные автомобили. Дело в том, что для автоматического вызова экстренных служб нужна подушка безопасности. Именно ее раскрытие становится поводом для подачи сигнала СОС. Напомним, что в свое время законодательное требование ставить ЭРы на все выпускаемые автомобили послужило поводом внедрить хотя бы боковую подушку на классическую Ниву. Пока мест ЭРБГ на гранты и Нивы не вернулись, но это дело ближайшего будущего. Президент автоваза Максим Соколов на прошлой неделе сообщил, что запас подушек завод уже сформировал и начнет производство таких машин в конце августа. Кто поставляет компоненты и как изменятся цены, узнаем позже. Еще одна тема — ABS. Как мы уже сообщали, в начале лета АвтоВАЗ договаривался с китайской компанией Trinova, она же Beidin Incheon Hoiji Technology, чьи антиблокировочные системы представляют собой аналог электроники Bosch восьмого поколения. Мы предполагали, что вопрос с ABS будет закрыт уже в этом году, но похоже, что ситуация сложнее. Китайскую ABS пока поставили на Largus. Ограниченную партию из 1800 машин в Тольятти уже собрали. Как сообщает паблик Автоград Ньюс в сети ВК, продажу Ларгуса и пока не отправлены именно по причине трудностей с антиблокировочной системой, на устранение которых уйдет несколько дней. К слову, еще сотни окрашенных кузовов «Ларгусов» готовы к отправке на сборочные заводы в казахском Кастанае и узбекском Джизаке. Вообще, массовая установка АБС на автомобиле «Лада» возобновится только в следующем году. причем «Автогигант» ссылается не только на трудности с поиском поставщиков. Ну и на желание локализовать производство электронных блоков. Что касается системы стабилизации, то срок ее возвращения сейчас не называется.